Всем привет! С вами Елена и это «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Тема сегодняшнего видео – женские страхи в отношениях. Чего боятся женщины и как они себя ведут? Что разрушает отношения? Если вы не смотрели видео про мужские страхи в отношениях, ссылка будет под этим видео. Обязательно посмотрите. Итак, давайте поговорим сегодня про женщин. Чего боятся женщины в отношениях? Первый страх – это то, что мужчина перестанет считать ее красивой. Женщины боятся, что с годами они растолстеют, что после родов они растолстеют, что они станут хуже выглядеть, что у них испортится фигура. Женщины боятся, что а, как только она перестанет быть красивой для своего мужчины – он начнет смотреть по сторонам, он начнет смотреть по сторонам на других женщин, и когда женщина это боится, она начинает это проявлять что ты смотришь по сторонам, что ты на нее уставился, она начинает подозревать, она начинает проверять телефоны, имейлы, то есть это все связано со страхом, на самом деле она боится, что мужчина уже не считает ее красивой и поэтому она начинает вот вести себя вот так вот, пилить, подковыривать и очень часто это приводит к ссорам. Второй страх женщины, он вытекает из первого, он уже усиливается, за то, что мужчина перестанет ее хотеть сексуально, он будет смотреть на других, он перестанет меня хотеть и он начнет сексуально смотреть на других. И женщина может ревновать как к реальным женщинам, а также она может ревновать просто к женщинам с экрана телевизора. Например, если мужчина говорит, блин, какая она красивая, да?" женщина, ага, она красивая, а я, ты восхищаешься другой женщиной. И не дай Бог, если мужчина скажет какой-то комплимент в сторону подруги или там в сторону женщины, проходящей на улице. Если женщина боится, если у нее уже этот страх появился, то она возьмет это в штыки, и это будет скандал, это опять будет разрушать отношения день за днем потихоньку. Третий страх, который уже вытекает из второго, это измена. А, то есть, когда женщина сначала начинает бояться, что мужчина не считает ее красивой, она еще не думает, что вот он пошел ей изменять, нет. Но когда у нее а, возрастает этот страх постепенный, когда она замечает или ей кажется, что мужчина заигрывает с другими женщинами, то она начинает бояться, что мужчина ей изменяет. Бывает так, что женщина себе на придумывает очень много всего и вот этот вот страх измены, это просто начинается слежка за мужчинами, начинается обсуждать, она не доверяет его словам, она пытается найти в его словах какой-то подвох. И в какой-то момент не все мужчины, но есть такой тип мужчин, которые на это реагируют так, слушай, блин, ну если ты меня реально подозреваешь, но ну я уже пойду и буду смотреть на других, ну как бы сколько можно уже, уже я и так провинился, ни за что, ну так как бы хоть будет повод. Опять же, не все мужчины, но есть мужчины, которые реагируют так на женский страх. И это, конечно же, разрушает отношения. И четвертый страх, который вот самый-самый важный, это быть брошенной. То есть за всеми этими тремя страхами скрывается страх одиночества. Женщина боится, что она будет ненужной. Женщина боится, что мужчина в ней разочаруется, как в женщине. Что он ее бросит, и что она останется одна одинокая, а одиночество это очень страшно для женщин, очень больно для женщин. И поэтому справиться вот с этим страхом одиночества порой бывает очень сложно. И... Дорогие мужчины, если вы любите своих женщин, то отнеситесь с пониманием к этому и говорите им почаще, какие они красивые, какие они сексуальные, как сильно вы их любите, как классно вам быть рядом с ней вместе. Просто восхищайтесь своей женщиной и тогда ее страх будет постепенно снижаться все меньше и меньше, меньше и меньше, если вы будете говорить ей об этом все больше и больше. И тогда ваши отношения, ваша а, сексуальная жизнь будет ярче, наполненнее и счастливее. Проверьте описание под видео, там будут ссылки о мужских страхах и как женщине реагировать на мужские страхи, как понять, что это твой мужчина. А ссылка на видео о том, что нужно мужчине в отношениях, зачем ему вообще нужна женщина, зачем женщине нужен мужчина. Очень много интересных видео внизу, в описании. Поделитесь этим видео со своими друзьями, поставьте его к себе на Фейсбук, Twitter, ВКонтакте, поставьте палец вверх, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, обязательно нажмите на иконку со звоночком, чтобы получать новые видео. И спасибо вам за то, что смотрели канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни.